Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас с вами дегустация. Смотрите, есть у меня такая чудесная бутылка вина. Сейчас вам покажу ее поближе. Эту бутылку я получила в подарок от коллег из Дальнего Востока. Урожай 2020 года. И видите, сорта Альфа и Амурский. Вот сегодня мы с вами попробуем такое вино. Пока я открываю, немножко поговорим. У меня тут, конечно, дома не самый лучший штопор, но ничего страшного. К Альфе очень многие относятся негативно к вину из Альфа. Но на самом деле все связано с тем, что просто Альфу не могут найти к ней подход, не совсем правильно выращивают. Но от этого, как говорится, и все проблемы. Потому что а, хорошее вкусное вино, это в первую очередь что? Хорошо созревший виноград. Ух ты, какая тут длинная пробка. У нас таких длинных пробок я в продаже не видела. Смотрите. Ну и заливаем. Вам не видно, а у меня <смех>, с той стороны окно и такой очень яркий, очень красивый цвет у вина. А, запах очень приятный, я даже не знаю, есть ли у меня ассоциации с Изабеллой, да, мы помним, что Альфа это родственница Изабеллы, но ну, в принципе, например, в наших краях <смех> часто часто минут Изабеллой. Ну вот, не знаю, напоминает ли мне этот запах, <зывая> вызывает ли такие ассоциации, а так это какие-то ягоды, приятные такие темные ягоды. Я все-таки очень хочу, чтобы вы увидели этот цвет, вот такой красивый, насыщенный. Ну вот, если немножечко поболтать в бокале вино, то запах становится еще сильнее, раскрывается. Что касается вкуса, вино насыщенно, сбалансировано, достаточно хорошо ощущается крепость, я не знаю, сколько она здесь в градусах, но ну, так вот чувствуется, знаете, как никогда вот спирт отдельно, все остальное отдельно, а чувствуется, что спирт там есть, да, но он не выделяется из общей картинки, да, из общего равновесия чувствуется остаточный сахар напомню, вино полусухое и, ну, как для меня я уже давным-давно не пила вин с остаточным сахаром то есть для меня сахар ощутим но опять же он в гармонии со всем остальным абсолютно не чувствуется какая-то кислота потому что у нас восприятие, ну, скажем так вот домашних вин которые часто у нас делают из альфы, это когда оно ну, и безумно сладкая, да, и безумно кислая при этом. То есть в наших условиях мы делаем это так, что не работаем с кислотой, бахаем сахар, ну и мы в итоге выпирает и одно, и другое. Нет, здесь никакой выпирающей кислоты, вообще вино очень мягкое, приятное. Да, во вкусе такая легкая Изабелла, но тоже она, вот если вспомнить вина, из Изабеллы, у нас, например, продается в магазинах, ну, которая, я думаю, что каждый из нас а, так или иначе пил, там вот эта Изабелла прям вот тоже выпирает, выпирает. Нет. Здесь это легкий вкус и очень приятный. Долгое послевкусие, когда вот к этому легкому Изабеллему а, аромату примешивается, что-то еще мне сложно это охарактеризовать, но тоже такое приятное. При этом всем вино абсолютно не водянистое. Там ощущаются, ну вот по моему вкусу, такие хорошие тонины. То есть вино на самом деле очень сбалансировано. И такое, вот пока я с вами разговариваю, да мне хочется еще глоточек сделать. Ну, конечно, кроме моего вкуса, интересно же это вино, скажем так, протестировать полностью. Напомню, что у меня есть такая вот, Цаца. -ца. Называется она карманный сомелье. Разработана французами, которая определяет некоторые параметры вин. Работает она с красными винами. И, конечно же, опускаем сканер в бокал с этим вином и посмотрим, что он нам покажет. И смотрите, показываю вам, что мы получаем на экране. Мощь. Тело Вина 51, яркость 66 и танины 49: да, чуть-чуть треугольничек неравномерный, но на самом деле, как бы, это тоже очень хорошие показатели. Ну, вот, по моему вкусу, вино очень сбалансировано. Смотрите, в принципе, тонины хорошее тело, мощь это тело вина в данном случае хорошие но вот эта кислота ничуть не мешает и развитие тоже но абсолютно небольшое то есть вино еще может вполне жить и жить оно у нас 2020 года урожая то есть и по вот таким показателям, да, бездушной машины на самом деле вино Выглядит очень хорошо. И хотя, например, вот тут есть еще некоторое описание на а, английском. И он пишет, что а, вино за счет кислотности может быть остреньким. Нет, а, вот по человеческому вкусу абсолютно здесь нет чего-то такого выпирающего и неприятного и конечно <смех> ну вот наши стереотипы да, о том, что альфа там фу-фу-фу, ерунда ну, на самом деле при правильном <смех> применении, при правильном использовании из альфы получаются хорошие вкусные вина а, так что вот а, такое очень интересное вино. Попробовала я сегодня коллегам. Большое спасибо. Вино действительно очень понравилось. И я бы даже сказала, несколько удивила, потому что тоже в моей памяти, ну, в принципе, вино из изобольных сортов. забыла там гораздо более яркая, такая слишком выпирающая. А здесь вино такое повторюсь, хочется вот еще глоточек, причем именно так вот смаковать, вино очень питкое, интересное и гармоничное. Ну, конечно, противникам альфы, противникам изобельных сортов, которые считают, что вот это не вина, хочется напомнить, что вкусы у нас у всех разные. Да, кому-то нравится такой вот Безумно терпкое вино, чтобы прям все аж стягивало, да, там, с кучей танинов. А кому-то не нравится. Кому-то нравится сладкий, кому-то нравится кислый. Мы все разные. И когда вино в гармонии, то на самом деле, ну вот лично для меня все равно там <laughs> и забыла мускат, либо что-то еще, потому что вино в гармонии. И когда хочется сделать еще один его глоток, ну, это классно. Я считаю, что вот к этому как бы и нужно стремиться. А, ну, в этом вине у нас не только альфа, но и амурский. Но, насколько я помню, альфа в большинстве амурского добавлено меньше. И вот тем, кто выращивает альфу, просто хочется сказать, что, ребят, вы найдите к ней подход немножко за ней поухаживать и дайте ей нормально созреть и из нее тоже могут получиться вполне вкусные и хорошие вина и честно говоря мне бы даже было интересно ну вот это полусухое попробовать это же вино в сухом варианте я более чем уверена что оно тоже получится очень классным. А, Но ну, а я с вами прощаюсь. вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии а, под видео, нажав кнопку. Еще ссылка на каталог наших сортов винограда и мой контакт. До новых встреч.